Всем привет дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch. Канал только о смарт-часах. Сегодня мы с вами будем что делать? Изменять ДПИ экрана часов Galaxy Watch 5. Ну, на VROS в принципе все пойдут, Даже на Huawei точно так же это все делается. Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro. Что для начала нам нужно? Нужно, чтобы наши часы и э, наш смартфон были в одной Wi-Fi сети. Но перед этим нам нужно открыть параметры разработчика. Мы, значит, с вами идем у Galaxy. Дальше мы с вами идем э, сведения о ПО. И вот по этой части, да, по несколько раз появилась сер. Все. Выходим обратно в основное меню. У нас появился параметр разработчика. Здесь мы с вами включаем отладку по ADB и дальше отладку по Wi-Fi. Отключаем э, Bluetooth на нашем смартфоне. Смотрите, все, у нас подключились часики Wi-Fi сети и нам нужен вот этот вот Айпишничек 192.168.02 Без пятерок Без пятерок дорогие друзья Что мы значит делаем теперь Теперь значит переходим мы с вами на смартфончики на смартфончике делаем следующее У меня есть вот такая приложуха В описании видео ссылочка будет на него В этой приложухе нажимаем на плюсик Вот здесь и вводим наш айпишничек. У меня двоечку здесь надо ввести. За место 12. Нажимаем далее. И нажимаем connect. Происходит connect. Видите, всплывает вот такое вот менюшечка Нажать ОК. Okay, это для одного раза. Потом второй раз если будете подсоединяться. Опять окей. Okay. Вот эту вот третью, если нажмете, да. То он уже запрос на подсоединение делать не будет. Вообще. Теперь, значит, что мы делаем на телефончике. Нам нужно вот это вот первое. Вот эта вот строка. Он у вас может быть где угодно. Для установки нужно приложение вот здесь. А для того, чтобы изменить ДПИ экрана нужно вот здесь. Все, нажимаем на нижние вот эти вот синенькие штучки, клавишки. Здесь мы, значит, с вами набираем М. М, э, не, наоборот, WM Дальше, вот смотрите, у меня здесь уже прописано Потому что я уже менял DPE У меня приложение запомнило и прописало Допустим, я хочу изменить на 150 Вообще у меня 340, а я хочу изменить на 150 Поэтому нажимаю вот на эту вот команду а эти команды я пропишу в описании видео, чтобы вы могли скопировать и если что сделать. Все и нажимаю на стрелочку. Хлоп. Пошло. Смотрим мы, значит. И посмотрите, что у нас случилось. А изменилось у нас ДПИ. Видите, какие все стали? Маленькое все стало какое. Если мы выйдем в основное меню <coughs> приложений, то вы поймете, что приложения у нас уменьшились в несколько раз. Вот такие маленькие стали прям как на Huawei вот 4 3. Видите? Малюсенькие. Что значит теперь? Чтобы вернуть обратно. Вернуть обратно мы нажимаем. Опять пишем WM. И здесь не надо ничего нам писать. Параметры а просто вот. Density Reset. Другими словами возвращает в исходное состояние. Независимо от того. Знаете вы. Какое у вас истинное разрешение вашего. Экраны или нет. И все, и погнали. Хлоп. Смотрим на экранчик. Он у нас моргнул. И если мы теперь открываем, все у нас в порядке Вот такая простецкая инструкция. Как изменить ДПИ экрана часов на Вир ОС. Вы были, значит, на канале SmartWatch. Вот такой циферблат можете купить в описании видео. Фирменный циферблат канала SmartWatch. Спасибо за ваше внимание. Всего доброго и до новых встреч.